И yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. Серега там какой-то контент огонь, говорит, снял. Ну посмотрим, где чем чем там снял. В общем, погода бомба. <музыка>